Привет! Привет как, как настроение, как видно? Да все хорошо, все нормально. Ага. Так, у нас в эфире один человек. Ага. Так, значит, я строю себе соломенный дом и хотел бы раскрыть эту тему экостроительства более подробно. Те, кто хочет это узнать, как говорится, милости просим. Вот, Провожу первый эфир, поэтому волнуюсь, буду поглядывать на конспекты. Тема эфира «Почему экостроительство, а не просто стройка?». Поговорим сегодня, как развивалось соломенное домостроение, что происходит сейчас в этой сфере и как можно развивать это направление. Если у вас какие-то возникнут вопросы, мы ответим на них в конце эфира. Если вы смотрите со страницы Максима этот эфир, меня зовут Евгений Радаев, он же зеленый строитель. Построил себе салонный дом. Сейчас в нем ведутся отделочные работы. И ну, вообще тему экостроительства изучаю более 10 лет. И сейчас перехожу на строительство из панелей. Так, и мой сегодняшний гость, Максим Акимов, из Казани, экостроитель, построил себе салонный дом и живет в нем с 2012 -го года. Построил также с десяток экодомов. Перешел на строительство из панелей. И, возможно, узнаете Максима по роликам из интернета, где он рассказывает про свой дом про стены в толщину в один метр. Кто знает Максима, поставьте, пожалуйста, плюсик. Итак, Максим, тебе слово. Почему экостроительство, а не просто стройка? Здравствуйте, с кем не виделись. Хочу сразу как позиционироваться. Я себя экспертом по экостроительству не считаю. Я, скажем так, обладаю некоторым опытом, навыками, не, не суперэксперт, да, я занимаюсь этим вопросом где-то с 2011 ну, года, как начал строить свой дом, после этого построил несколько домов. Разной степени экологичности, с разной степенью моего участия. Ну, скажем, некоторые вопросы я вполне могу осветить. Но еще раз, я не являюсь там супер каким-то экспертом уровня Сергея Ивановича Ерофеева или Евгения Ивановича Широкого. То есть, ну, как-то как вот так, чтобы понимать. Ну, по теме вообще беседы, почему экостроительство, Ну, я бы сказал, не... ну, давайте я буду говорить о том, что я знаю. Я работаю по соломенному домостроению, по, скажем, каркасному дому с утеплением, соломенными тюками вот, э, за там саман, пленочек и так далее, я мало что могу рассказать, соответственно, сам изучаю, поэтому по тем вопросам я ничего не скажу. Почему я бы строил из соломы, то есть вот я построил свой дом, построил еще несколько разных степеней дома, разной степени, скажем, соломенности. Э, э, если бы сейчас я строил новый дом себе, то я опять бы строил соломенный там, с учетом там, тех проб и ошибок, которые сделаны, но я бы сейчас сделал только соломенные стены. Все остальное, как бы большая часть была бы сделана традиционным способом. Какие плюсы у соломенного, То есть соломенное домостроение это ни разу не дешево. То есть надо понимать, что это не бесплатно. Да, солом сама нифига ничего не стоит, ну, относительно, скажем, утеплителя. Но плюс в том, что за, скажем, сумму ту же сопоставимость, скажем, с обычным каркасным домом, вы получаете ну, иного уровня дома. Гораздо более, на мой взгляд, комфортно для проживания. Вот основной, я бы сказал, вот такой плюс. Евгений? Да, значит, ну вот какие-то плюсы еще можешь дополнить и расскажи про минусы. Ну, я... ну, из минусов, как у любого экостроительства, у Соломина в том числе, здесь достаточно большой уровень ручного труда. Гораздо больше, чем, скажем, обычный строить дом. Хотя сейчас э, уже продвинулись в этом вопросе. То есть панели очень сильно упрощают стройку. То есть э, это не сравнимо с тем, что делали мы. Там первые двойные каркасы, потом набивать их соломой, потом все это штукатурить, перед этим еще брить. Это просто ну, адский ад. С, с, с соломенным панелями все, конечно, значительно проще. Вот. По штукатурке, скажем, много есть упрощений. То есть не обязательно делать глины. Есть составы готовые. Ну, там, чтобы добиться определенной толщины, соответственно, достаточно большие денежные затраты. Тут же надо выбирать, что у вас есть, свободные деньги или свободное время. Вот. Минусом, я бы назвал основным минусом, это как раз э, наличие большого количества ручного труда. С другой стороны, это плюс, потому что вы, скажем, если говорить о дальнейшем развитии, как я вижу, экостроительства, то, наверное, это в первую очередь не скажем, не какие-то крупные фирмы, которые будут строить эти дома. Я очень сомневаюсь, что до этого дойдет, ну, по крайней мере, в России. Это, на мой взгляд, какие-то кооперативы, сообщества, людей, которые там, ну, грубо говоря, собрались каким-то коллективом и построили несколько домов. С этой точки зрения это очень перспективно, потому что как большое количество ручного труда, соответственно, не требует большой квалификации от работников достаточно просто желания, мотивации какой-то, то есть работы на результат. То есть, скажем, артельное строительство в такой сфере, на мой взгляд, очень перспективно. Вот как-то так. Понятно. Так, следующий вопрос. Так. так. ну и я как бы хочу вот тоже рассказать, как я вижу, как можно развивать это направление. То есть это два способа. Первый, это значит некоммерческая основа. Допустим, как у нас в городе есть группа, которая развивает раздельный сбор мусора. И вот под их интересы можно строить пункты приема, ну, вот этого пластика, бумаги и так далее. Вот Здесь можно подключать волонтеров, все, кто готов оказывать помощь своими руками, помогать строить. Вот. и третье и еще одно направление это а, коммерческое, то есть строить, допустим, доходную недвижимость, доходные дома или там. Вот я сейчас с того года начал заниматься доходными гаражами. А, как правило, люди особо не вникают из чего построен гараж там. А, ну, Насколько он долговечен и так далее. То есть и тут также люди не будут заморачиваться, допустим, доходный домик, гостевой домик, куда-то приехать, отдохнуть на сутки, на двое. Я думаю, люди будут с удовольствием приезжать, отдыхать в таких домах. Вот и тут как бы в основном это для предпринимателей, кто сдает такие вот гостевые домики посуточно для них это интересно, потому что а, это строительство, оно все равно немножко, но ниже, чем а, традиционное, да, и а, можно, можно, оптимизировать все эти процессы, да, вот панели в том числе и ну, фундамент, крыша, окна, все сделать более как сказать, по приятной цене. Вот это, как я вижу, как развивать эти направления. Так, нас смотрит сейчас три человека. Друзья, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, задавайте их. Мы с удовольствием ответим. А пока еще вот несколько вопросов от меня. Почему глина именно с соломой лучше, чем глина с песком? А, ну это по поводу отдельного вида штукатурки. Ну, смотрите, как любом, на любом этапе их строительства, еще раз говорю, это большое количество ручного труда. Соответственно, вам нужно уменьшить количество этапов. Таким образом, работая, например, ну, как я вот с иностранными специалистами из Узбекистана работал, они, у них проблемы с соломой, у них проблемы с песком, зато нет проблем с глиной. Вот они заквашивают солому чистую, делают ее с ось, чистую глину жирную, солому заквашивают и все она идет сразу на стену. То есть вы уходите от этапа замешивания глины с песком. Это очень трудоемкий процесс. Ну, понятно, там сейчас механизация есть, то есть там двухшнековый миксер у меня, например, есть, да, он упрощает сильно эту работу, но все равно это очень нелегкий процесс. А, скажем, это нужно будет замесить песок. То есть вы уходите от одного, от, от одного этапа, вы делаете черновой слой чистой вот этой жирной глиной, она очень липкая, в отличие от состава с песком, то есть ее можно буквально на потолок накидывать, она прилипает вообще ко всему, к чистому железу прилипнет. Очень хороший у нее, скажем, ну, не адгезия, но ну, прилипание. Вот, а чистовой слой, который тоненький, то есть вы черновой слой делаете, там 5, 7, 9, 10 сантиметров можете здесь сделать, пожалуйста, этой глины с соломой. А чистовой слой, чтобы не было трещин, потому что на чистой глине все равно будут трещины соломы. Вот. Чистовой слой все равно нужно будет делать с глиной, с песочком, но, соответственно, там слой, ну, ну, сантиметр. Это просто уменьшается трудоемкость. В первую очередь, это уменьшение трудоемкости. Угу, понятно. Так, еще вопросик. Так, как сделать отделку из глины в ванной комнате? Ну, тут совсем все просто. То есть вы делаете обычную глиняную штукатурку, делаете ее чистовую, потом можете ее расписать, разукрасить, и, соответственно, ее напитываете один слой льняным маслом. Ну, лучше, лучше растворить его в скипидаре, но ну, можно растворить в спирте, например. Наносите слой и потом покрываете воском, который растворен, опять же, в льняном масле. Ну, тут в рамках передачи мы все рецепты не сможем изложить, Кому интересно, обращайтесь, я все покажу, объясню. Это, ну, это вообще копейки стоит, это очень простый способ. Но опять же трудоемка, да? Нет, тут трудоемкость никакой нет, это проще, чем кафель. Другое дело, оно вам надо, и как бы хозяйка одобрит, не одобрит. Это же другой разговор. Это, конечно, в разы проще, чем выложить кафелем подготовки все и так далее. Тут как раз ЭКО выигрывает, ну, сто в гору. Если кому-то это интересно, полазить у меня на странице, там такие есть ванны, бомбические, ну, не знаю, мне вот никакой бы кафель не надо было. Но это надо иметь, конечно, фантазию. То есть кроме умения такое делать, надо еще иметь фантазию художественную. Как это вымст... ну, вот, чего у меня, к сожалению, нет. Ну угу. а вообще в опыте были такие ванны? У меня у самого дома такая ванна. И, да, все, спокойно моемся. Там есть проблемы с примыканием э, глины-железа там нужно помудрить немножечко с другими штукатурками, но в принципе стена стоит, вот мы сколько, с 12-го года живем, то здесь одиннадцатый год проблем нет. Ну, то есть никакого грибка, все нормально? Нет, нет, с грибком никаких грибков, никаких, у меня в ванной даже вентиляции нет, опять к вопросу о, почему плюс, в чем плюс, плюс строительство, ну конкретно салонный, дом не нуждается в вентиляции, я авторитетно заявляю, себе проверенно то есть даже в ванной, даже в туалете вентиляция не нужна. Если она, если это стена, если у вас туалет, ну, не в середине дома, а примыкает к внешней стене, то есть через глиняную штукатурку запахи все выводятся, проблем нет никак. Uh -huh. Ну А расскажи еще поподробнее про микроклимат, вот, допустим, влажность. Uh... Ну, я ничего не замерял, ну, по ощущениям, вот, жена занимается, там, садоводство громко сказано, она там всякие цветочки сажает и так далее, то есть, ну, суховатый воздух, суховатый. По да? ее ощущениям, ну, мне так не кажется. Ага. <laughs> вот. а да, белье, какой... будет белье отлично сохнет. Да. А какой слой глины у тебя внутри? Ну, у меня очень сильно разные слои, там, от трех до местами 10-15 сантиметров, потому что, еще раз, я живу в доме, это мой первый дом, тут множество ошибок было сделано. Вот. Но, в принципе, чем толще вы сделаете глиняный слой, чем больше вы вложите в штукатурку, тем больше вы сэкономите на отоплении. То есть это напрямую прям связано, то есть термомасса, вы же фактически термомассу в, в таком доме создает именно штукатурка. У меня, например, у меня здесь порядка 20 тонн. Угу. Ну, вот а я дома. вот еще э, знаю, что глина она э, хороший аккумулятор влаги. То есть э, если через салон Совершенно влага уходит, знаю. да, то глина она наоборот ее накапливает и отдает. Но ты говоришь то, что сухо, да? Ну, это по ощущениям, еще раз, видите, это в цифрах надо смотреть. Но ну, Евгений Иванович, например, широко говорит, что в глиняном доме, уж в влажность примерно там в районе 50% всегда, но там очень мало, очень слабо колеблется, именно как раз из-за особенностей глины, что она набирает влагу и отдает влагу, там, в зависимости от того, какую температуру вдали. Вот а, понятно, так. А расскажи, Максим, как делается глиняный пол? Ух.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 потом 1 к 4, там 1 к 3, 1 к 2, 1 к 1, и в обратном порядке. Вы все это делаете и покрываете еще раз льняным маслом и, соответственно, воском. Минус какой огромный у всего этого дела, это все очень долго, очень долго. Потому что очень долго сохнет сама глина, потом слои, ну, скажем, 1,5-1,3, там сохнут более-менее быстро, как только вы делаете 1,1, он сохнет, может, неделю.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 и ходить по нему очень приятно, конечно. Он, он очень хорошо набирает. То есть если вы его поставите грамотно под большое окно, то есть, солнышком он будет прогреваться. Прям вообще будете получать удовольствие. Как-то так. Полос. Можно полос. туда теплый пол спрятаться. Прям, это прям самый осенокоз будет. Ага. Понятно. Так, Максим, вот еще у меня вопросик. Ну, ты, у тебя в доме есть ракетная печь. Вот, угу. По такому же принципу можно сделать, печь ракету полностью из металла. Я такую печь делал, в принципе клиент остался доволен, но надо понимать, что процессы горения в кирпичной печи, кирпичной топки в принципе, даже не печь это. И металлическая, они сильно по-разному происходят, и как бы КПД будет значительно выше, если печь все-таки кирпичная. То есть переносную печь ракет сейчас, по-моему, даже в Авито можно найти. там элементарно делается, можно заказать ее самому, сделать. Про, если кому-то интересно про процессы горения, лучше, чем... Есть такой э, на YouTube канал Марк Семенович Солонин, он как бы в основном там про политику и так далее, то есть патриотам придется очень тяжело, но там есть две, именно две передачи часа по полтора об устройстве топки с цифрами, как это работает, как делается дровяной котел как котел на твердом тополе. И как сделали... Ну, в общем, исчерпывающий С половиной слов, которые я не понимаю в силу отсутствия инженерного образования. Но очень понятно, очень рекомендую. Есть еще вариант. Так, такие печи Гомера делаются в Болгарии. Ребята делают переносные печи. как бы Всем известно, что в Болгарии и Южные края у них в квартирах нет центрального отопления. Соответственно, они подогреваются. Там кто, чем, кто во что гораст. И вот ребята присели на такую... Историю, то есть делаются печки, они ну, не переносные, а переездные, скажем так. стоит по-моему, от 700 евро, работает на европалетах, ну, которые маленькие такие, как э, пилеты, по-моему, называются. То есть там насыпаешь совочком, это потихонечку прогорает. Но она как бы не совсем металлическая, она снаружи металлическая, из нержавейки. Очень красиво, очень культурно сделана. А внутри вот эти все каналы, где идет горение, они сделаны из огнеупорного бетона. Вот, я с ребятами общался, такие открытые, молодцы, ну, были, по крайней мере, до последних событий, вот, то есть это большим спросом пользуется, это все работает, прям рекомендую. Угу. Так, Максим, вот, видео у тебя на странице, начало стройки дома из поддонов, расскажи, чем закончилась эта история? Там, к сожалению, ничем не закончилось, там, как бы, изначально посыл заказчика был, ну, не буду обсуждать. Как бы технически там ничего такого сложного нет, все это можно сделать, ну, большого смысла в такой стройке, честно, не очень понимаю. Там у них стояла задача, как бы, супер сэкономить, но, как с любыми эко или там псевдо-эко, чем дешевле материал, тем больше доля ручного труда, соответственно там и плюс это был домики, они планировали под проживание, о, под сдачу или под продажу. Я сейчас не, не очень не не очень никого бизнес модель, вот, то есть там нужно было сделать тоненькие стеночки, они mm -hmm. хотели утеплять сикавато снаружи обложить кирпичом, чтобы все дорого выглядело. Ну, то есть в общем, ну. Меня позвали собрать каркас из вот поддонов, я его собрал, там до, до определенного уровня дошли, потом там начался ковид, и все этот проект весь заглох, и, нас, пока знаете, домики разобрали. Но, в принципе, можно строить, да, вполне это рабочий. Ну, скорее, все-таки это больше подойдет там, для гаражей, каких-то и так далее. Но можно и дом сделать, но утепление там только засыпное. То есть утеплить минватой, как ребята там в другом месте смотрел, Такие вещи, я думаю, качественно просто не получится. Либо напыление делаться ППУшное, либо ЭКОВАТ, ну как бы это за рамки нашего передачи. А если, допустим, опилками засыпать? Да, опилками можно, но там надо тогда отказываться от мансартной крыши, потому что у любых эко в том числе у соломенных тюков, у них усадка. То есть стык крыша и стена у вас будет дыра. То есть это просто надо учитывать и какой-то доступ все туда организовать. Либо делать просто холодный чердак, на котором вся эти опилки там, с соломой или, я не знаю, кастральнина, без разницы, чем вы там утеплите, чтобы они сели спокойно. И это никак на теплопроводности дома на его эффективность не сказывается. Вот так как так Так, Еще вопросик. Как ты относишься к септику из покрышек? Был у тебя опыт? У меня дома такой стоит... Вот с 2012 -го года я к нему ни разу не подходил, но я стою на песке. Вот, то есть, у меня в, чет... в третьем кольце там фактически вода, и она как бы с самотеком все это потихонечку уходит. Есть такой же опыт на глине, там четыре кольца ребята сделали, тоже очень довольны. Но ну, у них стоит там дренажный насос, и, соответственно, они с четвертого кольца вот эту воду сбрасывают, там где-то там в огород поливают и куда-то лишнюю еще девают. То есть там чистая вода откачивать не надо. Это прям, ну, супер-пупер, надо платить бешеные деньги за канализацию. Вполне ну, по силам любому сделать. Четвертое кольцо, ты имеешь в виду четвертый колодец, да? Да, да, да, четвертый. Ну, трех колодцев достаточно, два так хорошо не работают, три самые нормальные, а четвертый, пятый, там, в одном месте мы делали такой, такую канализацию, там, то ли пять, то ли шесть колодцев, просто в силу того, что там глина, глиняный участок, это ничего, никуда уходить не будет, просто, чтобы наполняемость была. Ну, иловое поле там создать тоже невозможно, на участке соседи спасибо не скажут. И вот вместо илового поля, скажем, сделали там дополнительные ряды колодцев. Вроде, я, правда, вот как сделали, мы потом уже не общались, но клиент не жаловался по этому это вроде работает. Uh -huh. Ну, а вот э, как бы, в воде в этой не видно э, примеси резины, там вода не чернеет от резины? Нет, нет, там в обычная вода, ей понятно, там, ну, как бы, пить бы не рекомендовал, но огород поливать. Uh -huh. А райц там есть? Ну, он, У меня пер... Нет, нет, нет, это все на, с, на самотеке, там ничего, никаких механизмов, ничего нет. Там... Единственное, нужно, чтобы первый колодец был, ну, открытый доступ у него воздуха, и второй колодец, Треть, средний колодец должен быть закрытый. Хотя там все равно не сообщаешься между собой, не факт, что это работает именно, что аэробные, анаэробные, как Евгений Иванович все время объяснял, тут аэробные бактерии, во втором колодце анаэробные бактерии, то есть mm -hmm. не уверен, что это работает, но то, что там именно в колодцах лежит покрышки, работает хорошо в силу того, что там ил, как бы всяких микроорганизм гораздо больше, чем в бетонном кольце будет. Просто в силу площади, даже получается больше площади, площадь стен за счет того, что лежит колесо. Mm -hmm. Понятно. Так, и философский вопрос. Процесс или результат? Не, я за результат, я процесс, да, прикольно, интересно, хочется, чтобы в итоге это все стояло, работало. Ну, я, я вот такой. Понятно. Так, сейчас попробую почитать ваши вопросы, друзья. Вижу четыре комментария. Так, сейчас попробую найти их. Первый раз провожу эфир, поэтому не обессудьте. Так, Не вижу, к сожалению, не вижу. Вижу, что четыре комментария. Так, ну если что, мы вам лично напишем, в личку ответим на эти вопросы. Так, будем завершать тогда наш сегодняшний эфир. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Максим, как мне кажется, дал полезную пользу, очень все хорошо рассказал. Вот, надеюсь, у вас как бы появилась тяга к строительству Вот, и этот эфир будет в записи. Пишите, пожалуйста, комментарии, вопросы на будущие эфиры. Вот кого бы вы хотели видеть в эфирах. И после этого получите подарки от Максима, консультацию в подарок, и от меня ссылку на видеоурок, как строить фундамент по приятной цене. Максим, добавишь что-то? Нет, ничего. Все. всем спасибо. Надеюсь, хоть что-то было полезное. Обращайтесь, пишите, чем смогу, помогу. Рад быть полезным. Всем до свидания. Спасибо, друзья. Всем пока.